Хочу поделиться с вами одним наблюдением. Проводил тренинг для руководителей и предложил им уволить своих коммерческих директоров. Ну, конечно, в игровом пространстве. Они всех там поувольняли друг друга, ну, будучи якобы играя роль коммерческого директора. Я спросил, а вас за что уволили? Ну, потому что уволили. А вы знаете причину вашего увольнения? Ну, руководство решило. Я говорю, хорошо. Теперь руководство спрашивает, на основании чего уволили человека? вы сказали уволить. Говорю, ну, ск... Было условие, что за что там нужно уволить. Не за то, что там курит, опаздывает или там чай пьет. Ну, или там заигрывает секретарша. Что-то было содержательное. Ой, да. Была такая установка. Оказалось, что люди а, все решили, что нет результата. Но нет результата, потому что коммерческий директор не хочет его получать. Для людей даже не доходит что результата может быть потому, что у них не отстроены бизнес-процессы, потому что, возможно, не хватает компетентности у сотрудника, и тогда его можно научить. И только в третьем случае он не хочет, все решили, что не хотят, не будьте такими руководителями. Понимаете, что отсутствие результата может связано не только с компетентностью, надо вообще с сотрудником, но и с тем вопросом, как вы, вы лично выстроили бизнес-процессы. Не теряйте эти навыки, спрашивайте, почему у человека не появилось, не получилось. Возможно, это связано с вашей настройкой бизнеса. Делайте бизнес правильно и получайте результат.